У вас, наверное, тоже бывает такое, когда хочется чего-нибудь сладенького. Поэтому сегодня мы приготовим сладкий перекус. И сегодня у нас в меню банановые трубочки. Привет! С тобой Алина Шарапова, и ты смотришь программу «Эффект бабочки». На самом деле рецепт довольно простой. Нам нужны бананы, нам нужен творог, какао и, соответственно, лаваш. Итак, первым делом измельчим наш творог в блендере с какао. чтобы он такой был нежный, чтобы его было легко намазывать на лаваш. Такой воздушный. Так. Столовую ложку какао. Желательно покупать какао натуральное, чтобы в нем в составе не было сахара. так И все это дело перемешиваем в блендере. Получается вот такая вот шоколадная масса. И теперь по всему периметру лаваша распределяем наше такое шоколадное пюре. Этот рецепт мне нравится тем, что ничего не нужно месить, ничего не нужно запекать. Особенно он хорош тогда, когда, например, нежданно нагрянули гости, и нужно срочно приготовить какой-то десерт. Или, например, времени нет с утра готовить перекус. Так, распределяем по всему периметру. Так, теперь мы берем банан. Берем банан. Еще этот перекус хорош тем, что за счет банана, за счет э, какао не нужно добавлять сахара, потому что они и так будут очень сладкими. Итак, кладем вот так банан. Его даже не нужно никак разминать. И теперь осторожненько заворачиваем такую вот трубочку. Поэтому у нас и называются банановые трубочки. Вот так вот. И вот у нас уже готов целый сладкий десертик, который еще и является отличным перекусом. Балуйте своих близких такими приятными десертиками, живите вкусно! И почувствуйте эффект бабочки.